И все же любимый технический миллиардер элиты Тим Кук фактически помогает Китаю, согласившись заблокировать сервис обмена файлами Apple AirDrop в стране. И, конечно же, он слишком труслив, чтобы отвечать на вопросы, когда к нему вчера обратилась Фокс. Есть ли у вас какая-нибудь реакция на рабочих фабрики, которые были избиты и задержаны за протест против изоляции от covid Сожалеете ли вы об ограничении доступа к воздушным десантам, которые протестующие использовали, чтобы избежать наблюдения со стороны китайского правительства? Считаете ли вы проблематичным вести бизнес с Коммунистической партией Китая, когда они подавляют права человека? Ку, который болтает о расовых грехах Америки, всего лишь еще один фальшивый воин за социальную справедливость. Между тем, он на самом деле помогает в подавлении репрессий КПК. Президент Си хочет научить мир тому, что Америка это мошенничество, что на самом деле нас не волнует свобода, свобода или что-то еще, кроме денег. Он хочет показать, что наши политики коррумпированы и декадентны. И что наше деловое сообщество, наше академическое сообщество больше заботится о краткосрочной прибыли и доступе, чем о долгосрочном, долгосрочном здоровье Америки. Она также хочет показать, что независимо от того, что он делает, убивает ли он американцев фентанилом, поддерживает Путина, крадет наши технологии, лжет о ковиде, угрожает своим соседям? Это не имеет значения, потому что Америка стала такой слабой и такой кривой, что он всегда может заставить нас подчиниться. План Си Цзиньпина, медленно разворачивающийся, состоит в том, чтобы показать миру, что с Америкой покончено и что будущее принадлежит Китаю. И каждый раз, когда мы просим о сотрудничестве, диалоги каждый раз, когда генерал Мили берет трубку и избегает недоразумений с КПК. Остальной мир видит, что Си прав и что 21 век – это Китай, который должен формировать и в конечном счете контролировать. Ранним утром в четверг появились новости о том, что Китай закрывает свои карантинные лагеря по борьбе с ковидом и ослабляет другие ограничения по борьбе с ковидом. На самом деле мы не знаем, в чем заключается правда, не так ли, потому что там нет свободной прессы. Но стороннему наблюдателю может показаться, что в Китае возобладали инакомыслящие. Китай учится и развивается. Но не более ли вероятно, что это просто очередная пропаганда КПК, призванная убедить мировое сообщество в том, что Китай может адаптироваться и даже смягчиться, когда это необходимо, когда люди просят их об этом. Сейчас ко мне из Токио присоединяется Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоуна и автор книги «Грядущий крах Китая». Гордон, мы знаем, что китайское правительство говорит, что они ослабляют ограничения. Но что вы слышите от ваших источников внутри Китая сегодня вечером? Да, я не думаю, что они на самом деле собираются существенно расслабиться, по крайней мере в долгосрочной перспективе. Лора, 11 ноября они объявили о 20 предложениях по оптимизации, другими словами, о послаблении. И они были реализованы лишь очень разрозненно, а иногда и вовсе не были реализованы. И причина, по которой мы это знаем, заключается в том, что они не должны были запирать людей в их квартирах. Они сделали это 24 ноября. Люди погибли в комнате, пострадавшей во время того пожара, потому что люди были запечатаны снаружи. Прямо сейчас, с точки зрения того, что происходит, Министерство государственной безопасности, Бюро общественной безопасности фактически устраивают облавы на протестующих. Есть неподтвержденные сообщения о том, что режим пытается навязать понятие коллективной ответственности, фактически сжигая жилые дома. И вы знаете, мы слышали эти сообщения и видели, как люди на улицах говорили "Далой Си Цзиньпина, долой коммунистическую партию». Сензоры просто не могли идти в ногу. И я думаю, что режим пытается сделать, по мере того, как ситуация немного остывает, это укрепить свои возможности, чтобы предотвратить повторение подобного. Но они знают, что не могут этого сделать, потому что люди по всему Китаю чувствуют то же самое. И именно поэтому протесты, которые были, не были скоординированы, у них не было лидеров. Они не были организованы, но все они происходили по всему Китаю, потому что все чувствовали одно и то же. Коммунистическая партия потеряла добрую волю, сердца и умы китайского народа. Гордон, я так рада видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо.